Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу поговорить о том, что вот есть у людей предвзятое такое мнение, что каркасники это плохо или хорошо. Все думают ну, по таким критериям. И что Европа строит каркасники, потому что они там, не знаю, супер хорошие или супер волшебные, или еще какая-то другая причина. В общем, заблуждений очень много. На самом деле, порядка 70-80% каркасные дома строятся по простым причинам. То есть эти причины находятся в том, что люди чаще всего берут кредит в банке. Поэтому стоимость самого по себе каркасного дома, она ниже. А причина почему она ниже? Потому что нет никаких особо влажных процессов и так далее. То есть быстрее строится. То есть человек получает не то, чтобы сам по себе быстрее дом, а меньше трудочасов, трудозатрат нужно затратить на этот дом то есть если сравнивать там скажем с блочным домом то там придется очень много потратить помимо того что кладка будет сложена потом нужно подождать когда он посохнет там усадка потом нужно штробить если электрики будут стробить, это дополнительные работы кто-то эти штробы должен заделать потом это нужно штукатурить потом шпаклевать потом красить и вот это целый целый комплекс плюс еще заключается в том, что в любом случае это будут фермы, то есть если бетонные стены цокольного этажа, скажем, ну вообще просто стены будут из блоков, то в принципе с полом проблем особых нет. Там все равно сделают радоновую вентиляцию, сделают защиту и так далее. То есть система вся отработана. Но что касаемо ферм, то будут использовать только фермы практически всегда. А это значит уже... Каркасный дом То есть будет это холодный чердак или это будет мансардный этаж Суть не в этом Это нужно будет пароизоляционную пленку приклеивать к периметру Это опять сложности Понимаете, это все, вот, все завязывается Потому что в этих циклах находится много разных людей То есть кто-то что-то свое сделал Блоки сложили, ушли Начнем с фундамента Фундамент залили, ушли Блоки сложили, ушли кто-то пришел, проштробил, ушел, электрики пришли, проложили провода, кто-то пришел замазывать штробы, штукатурить стены, сделали, потом фермы стропильные поставили, утеплили, натянули пароизоляцию, приклеили. И то есть вот В этом комплексе это намного сложнее сделать, нежели просто собирать сразу каркасный дом. Потому что по пароизоляции там будет сразу, насколько вот это качественно приклеится к блоку, к самому. То есть это настолько сложные схемы, когда вот разные. Чем более разный материал, тем более сложнее схема получается. И то есть в каких-то моментах разность материалов помогает. Вот если, скажем, говорить про пароизоляцию и бетонный пол, то у нас заводится пленка под бетон, то есть кладется на пенопласт, радоновая защита и так далее. И сверху сетка, и стяжка. Она прижимает, то есть является уже контуром пароизоляционным, скажем так, таким образом. Если брать шведскую плиту, то тогда уже придется приклеивать через каучуковую эту ленту. Насколько качественно где приклеится, вот, приклеиться все будет достаточно сложно. Я сделаю... В ближайшее время еще один видеоролик. Вот именно про приклейку пароизоляционного скотча. Следите за каналом, смотрите. Очень полезное будет видео. Поэтому, по большому счету, никто никого не выжил, никаких лобби здесь нет совершенно. Есть ценник. И поэтому, если ваш дом будет блочный, хотите вы его, стройте, никто вам не мешает. Какой угодно стройте дом. Если он там соответствует определенным качествам и нормам, стандартам теплопроводности и так далее но он будет дороже то есть если вы будете делать сами своими руками класть блоки там, ну, проект вам все равно понадобится это даже не обсуждается без проекта нельзя то вы допустим каменчик вы можете сложить складывайте кто мешает но если это вот как заказывать работу то этот дом будет дороже потому что там будет больше по времени трудозатрат вот. поэтому здесь вот сравнивать россию и финляндию какой дом лучше какой хуже почему здесь делают так а не так потому что ну в большинстве случаев это просто такие варианты они связаны вот именно с выбором технологии и какая технология предоставляет меньшее количество затраченного времени тем лучше поэтому не нужно смотреть что что в канаде в америке и так далее и в европе очень много каркасных домов этому причина чаще всего простота сборки простота скорость сборки скорость ну и подразумевается что меньше нужно трудозатрат человека часов поэтому и все а не так что эта технология лучше или хуже или дешевле или, или еще что то просто тут это такой факт. поэтому я считаю ответил на этот вопрос точнее, внес ясность на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч